Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? А кто не пьет! Назови! Нет, я жду! Вы не ответили ни на, на один вопрос, а сейчас чего-то хотите. Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Негодяй!